что эм, это такое это храм да. это храм почему он в воздухе почему нет гравитации почему нет физики как мы туда доберемся ну, ладно волчка вот волчок мой летит как вот, вот, мы вот, так? Оттуда, вот так вот давай давай давай давай давай давай давай давай Училище, нет, что вы что, новые ученики, новые? Так не подходить. Нет, мы хранили ко мне. Да, мы а, хранители. Мы так так понятно, то, что вы в храме в вы, вы хранители. В мы быть хранители. Это не брастик, у него тотемное. У него тотемное животное бабочка. Нас у на каждого есть нет, темное животное. У а у миш. тебя какое? У меня мышь. Ну, ты можешь без сам, костюма сам использовать силу? Да, могу. Ну как это он? Как он пчела? Он пчелка Жужа. Я дракон. А, ну да. Блин, я так, так же хочу на это, наверное, обучаться миллиарды. Это надо, да. Ну, да. Это а, это очень что там новая... за бабочка или а Вы да. а, а, это, а, это, это, это, это, это монах. это монах. Сам ты это главарь. Так, мне нужно... Я никому здесь не доверяю. Здесь какие-то стрёмные ухлые люди. Я лучше буду... А, резать. это, это не подходи. Вот видишь, мне уже... О же, это боже, смотри, там людей мучают. На них не работает. без еды, без воды. Да, тут ученики обучаются оберегать христиан. Ладно, пошлите сюда, тут как-то не по себе. Я вижу ваш Сухань, а где Сухань, он же умер или что Сухань, он на пенсии, он на пенсии ушел. Отдыхай, проговаривай, Я помню, А, точно, он же потерял память, он теперь не знает о храме. Тоже вы не Они помните, на пенсии отдыхают на Гавайях. Таковое вы на пенсии не забыли память. Да, как ну, хорошо, что вы честь еще не потеряла то, память. Да. Я китайская вот. основная, у меня есть талисман. А, вот а такой, смотри. Я, вот это меня да. у меня, у меня как бы, шкатулка и еще один бонусный талисман, талисман Орла. Ну говори быстрее, что ты. Матя, откуда тебя талисман Он шкатулки клевера. А клевер садилет. Талисман дает мне силу любое магическое создание по талисмана, магического оружия и так далее и тому подобное. А, понятно. Да. Блин. А у тебя какой? Дракон, я так понимаю. Это животное? Да, у него дракон. дракон. А у тебя, ну, пчела. А у остальных, мы... я боюсь спрашивать, вдруг не там, не заняты, что да нет, ну, если, ну, если вы сказали, то можно и мы скажем, какие мы хранители шкатулы. А ну... вам да. какой? Я казацкой. Казахстанской, Казахстанской, да? Да, о, я, был а, я, я хранительница украинской шкатулки. Угу. Вот а ты? А я российской. Угу. Вы любите друг. Ладно. А ты какой хранитель? А ты какой? Солнечный. солнечный. Солнечный, такая солнечный. шкатулка есть. То есть у него планеты. Это одна Но если есть причины. шкатулка, если mm -hmm. есть шкатулка клевера, то, наверное, есть солнце. И... Ну, да. Погоди, так, если так, ты подойди. свет, то у всего света есть тень. Надеюсь, только у... есть. так не работает законы. Смотри, Нет, солнечный, мне интересно, что там в солнечный там. А, силы... там есть со... там... Нет, Представь там талисман, есть... земли... талисман плане. Талисман, талисман, талисман бога. Там талисманы, короче, талисман очень земли. раз... Талисман земли, земли будет возрождать людей. Прикольно. Есть талисман бога. Нет, смотри, Это талисман земли. Там будет входить очень много стихий. Это вода, земля. Давайте ну, быстрее вот, договорим, я через 3 минуты перевоплощусь. Так иди. С меня всеми со у, у, у меня, меня, меня, меня, меня, меня талисманы да, а, а у меня Давай, очень иди. легко просто скажу, у меня талисманы в образе планеты. То есть там Юпитер, Сатурн и так далее. Ага. Так уж и быть, у тебя Юпитер, Сатурн, ла, -ла. Стоп, Туран, У тебя там, планеты, а у там, Солнечной… Нептун, А может быть у Солнца стихийная шкатулка, типа Да, да к... стихийная. О, боже, он какой да. у меня, у меня да. стихи, там, а Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. А на какой шкатулке? А, может, она наверное, она глава храма Божественная а там что? А там все шкатулки находятся. Селенью, счастье, мне кажется, что Ну все, ну, вот эта шкатулка, а, она пропала. Меня вот эта вот больше всех заширизовала. Это Бега. ваша шкатулка здесь стояла. Стоп. Это Бега. ваша шкатулка. Бега. Это шкатулка. Я вели. тебе пару вопросов. Наша а. шкатулка. А, они под силу. А, вот эта а, шкатулка, не, мы, она, я она тоже... Я тебе объяснил, по... смотри, повтори. Я Когда понял, потом объяснишь. Когда стал мистер Бак, они же не напишут мое имя сюда. Потому что если придут Христос, опа. Угу, <связать> mm -hmm, понятно. Так почему моё? Так почему шкатулка находится у... на данный момент у меня? Ну они же что? не напишут. Я, я вам сказать про шкатулку тьмы, хотя нет. Думаю, что не надо, потому они что это потеряно. Они мне напишут же что... <связать> твоё имя. Потеряно. Скажу, дешево. Это опасно. А поте... чё? Вы что, тьмы шкатулку потеряли? <связать> <связать> <io> <связать> я как говорил, у Всего Света есть тень. Ну, как бы, да, я я как вам скажу, что опасно. эта шкатулка похожа на вашу, только это более тёмная к вам. Угу. Вот так вот. Они наделены злой силой. То есть, смотри, Понятно, у вас подейки... это будет плохо, если кто-то найдёт какую-нибудь хризалис. Подожди, можешь сказать? У, -у, -у, -у. у вас подейки есть к вам созидание Тики, да? Ну. верно? Только там есть тоже к вами созидание, но там все наоборот. Длюки, там, мы мы Вопросик. Давайте перейдем к делу. Вы, во-первых, меня ан оторвали у творча очень важных дел изучение книги заклинаний. Два. Вы меня просто так позвали сюда и просто объяснить то, что есть какие-то шкатулки, которых я, в принципе, никогда не увижу. Шкатулка тьмы очень опасна. Да Они ты не... что? Олег. Все шкатулки опасны. Нет, не, не. ты не понимаешь. Что ты сейчас сказал? Не все шкатулки опасны. Слушай, э, Смотри, хватит свою... Ты не можешь использовать что делаешь? Что Я ты знаю, делаешь? я, тебя, ты просто хочу, что я что тебя просто хочу, я тебя просто, я что, когда мы из храма выйдем за душу. Смотри, а что ты делаешь вообще? Они хотят до нас занести, то что потеряли на шкатулку тьмы. Да, Если он идет хризалис, ты да, понимаешь, там есть темная темный э, флав. Темная темная темный флав. Ой, Точно ой, такая ой. же сила, только он уже может и вмешиваться, и мешать, и разрушать. Тоже и скрытые и никакой силы, и кролик обычный наш, и вот наш, наш обычный кролик ничего не делал. Если наш кролик закроет, темный откроет. То есть там все наоборот. Личность нашего к если, если вот это анти, э, к вами антисозидание, то есть да, это может... Используют... Антишанс Там все разрушится полностью. А, а, там да, работает? работает созидание тиги плага. Тиги плага со работает? А, а, если вы там антиплаг то, там полный, там целая э, страна или даже просто это полная капец Он может если там плаг. Он может там всю вселенную разрушить. Да, разрушить. самый сильный в этой шкатулке это именно э, белый плаг. Его лучше остерегаться Погоди, а к вами они за добро и за зло, я так не понял. К они вами, за зло. К да, не... вами, Поэтому... да. Это шкатулка тьмы, они все за зло. Если... Но все, у всей тьмы есть свет. Потому да. что их там один бог Но... что-то подговорил. Смотри, их можно как-то переручить и сделать их добрыми. Значит, шкатулка, по идее, если, если, потеряется, если потеряется получится, в добрые руки по получит и... Тот, будь до, э, добрый, там, все такое, хорошенький. То шкатулка переименуется в шкатулку Света. Да, Наверное. Ну, такая а, шкатулка Света у Интересно, да, это а, Маджести, искры, а Маджестия здесь нет. есть? Маджестия здесь есть? Маджести, а Маджестия да. к вам прилетала? Да, да, прилетала, да была да, где-то. Иди поищи ее. Да, я а хочу... Пусть покупать. он поищет. Так. Она по идее да. хотела вот. вернуться от шкатулки. Получится Банникс, темная Банникс. Она может заходить, также все делать в крепкой силой. Моя, силы. ты моя, ты любимая. Что случилось? Что ты, что ты тут же? Как дела у тебя? Я хотела бы тебе отдать шкатулку. Что? Я американскую? Да, я устала от этой должности. Так, да. или Подожди, стой. Клеверный. Ты же понимаешь, то что ты забудешь про этот храм, Отправите ты забудешь про все. Ну, ладно, отправьте ну, Давай, иди, давай. Ну, давай, скажи. Ну, Маджести, ты уверена? Может, все-таки не надо? Надо. Да, давай. ну, не надо. Я передаю тебе американскую шкатулку. Маджести, не да. подумай. А была хорошая ее То есть, углевать? подожди. То есть, получается, ну, тебе... Хранители. Надо назвать Тебе надо учиться вот. на американскую шкатулку. Да, получается... имя. Ты, Надо вы, сказать вот это это имя. Ты, кому ты передаешь? Ой, тебе. А меня как его, зовут? Его имя. Олег. Да, ты не что? стесняйся, здесь все знают свою личность. Да? Все. А куда она делась? А куда она ноговая улетела. А, я, не... она она а, убегала, я понял она. систему. Если ты в храме говоришь то человек сразу исчезает из храма Знаешь, в... тебе, на землю. Да, вот этот ты э, Олег, иди поговори с главным. Не надо, иди. мне кажется, она что-то спялится, у на нас, мне кажется, она не в духе. Подожди, она стоп. вообще какая-то странная. Спас... Особенно понимаете? И есть... Ещё по поводу по, талисмана бабочки в этой теневой шкатулке. Подожди, сделает... У нас Я она сделана как... А, ну, них... она сделана у нас обычно. Ну, как, как можно бражника сделать еще бражнее? Он делает ещё больше. А, Ленбра, с... с... с... если там где-то... Он, допустим, может выпускать аккуму бесконечно. Да, он, он mm -hmm. может их безгранично выпускать. Создавать амоков бесконечно, это будет конец света. Нельзя, чтобы монарху Я вообще узнал мощнее. об этом. Так, есть... ладно. Вообще, нельзя, чтобы кризались. Но... Погоди, такое чувство, то, что я теперь, типа, подожди, Но ведь у меня не было этой. Кого? Там а, не все думаю. талисманы в шкатулке, которую это мне дал Маджести. А, как она. что там? на. Часть, она сказала, она оставит у себя. Нет, кстати. они Но переведутся скоро. что, потерял все Нет, подожди, панель. планшет. Да, да подожди ты. Планшет. У меня, кстати, планшет от Маджисти остался. Ой-ой, а. хм. мне это не нравится. Вообще не нравится. Вообще это ужасно. Мне это не нравится. Блин, а это Лука, что ли? Да ну... не дай... Нет, ты ещё женщина. Очень похожие. Да. Ладно. Слышишь? Короче, пойдем а. поговорим. Пойдем, мы на устное собеседование. Да, короче, в планшете Маджести написаны всякие координаты и написан талисман. Мне кажется, она их прятала типа, Раскидала. Каким-то, да, раскидала. Ну ты идешь на поиски, а я иду домой. Я иду с тобой домой. Подожди, ну тут еще эти координаты они как бы зашифрованы. Может, а, ну так расшиф... ты. Да ты бесишь меня. Расколдуй. А вас так хоронили все время. Да, а, ой, извини. Больно. Ладненько, да, мы пойдем а обратно в наши города. Было приятно с вами познакомиться, хранители, но нам как бы пора уже и. Да. Слушай, нам теперь чапать домой три тысячи лет? Э -э нет, я открою вояж. Сейчас мы чуть, чуть подальше отбежим, чтобы мы могли. Почему силы мы сразу это не сделали? Потому что мы не можем использовать. Нет, именно когда мы. А, ну тут куда убежать? Вот я уже. Вояж. Фух. Ну, так мы поняли, то что тулкать мы потеряна. Это очень плохо. Да. Вы, Ладно, что-нибудь. Она об этом не узнала, но. Она об этом не узнала, не но а если она узнает, то это будет уже то вообще. Она будет ее искать. А, да, погоди, она Ладно, мы. мы с тобой идем в. Ко... Мы с тобой. Ты, ты собрался прямо туда идти? А, нет. Ну так вот. Дома перепутал просто. Угу. Ладно, все. Я полетел. Растворение. Детрансформация. Ладно, прячься. Так, мы узнали, что есть какая Я думал, не просто Вперёд, так пещаюсь. позвали. Я думал, им уже по голове настучать. Привет, ребят. Привет. Так, что здесь такое? Mm. У -у -у. Комни, Ой, привет. И первые указания, не они верные. Да, давно не виделись. Слушай, иди сюда. Меня, меня смущает даже... тулкать тьмы. Да, да я, я теперь тоже плохо. не могу не думать. И мне нужно... Да, просто представляешь, что, что будет, если она... Она и так злюка-кадюка. А тут, если она еще и найдет талисман. Погоди. Можешь мне дать одолжить камень чудес коня? Нет. Одолжить, например? Нет, ты можешь создавать. Я не могу, сила искажается, я не смогу проследовать прям туда точностью. Он вечно куда-то меня... Но выходит, ты попадешь возле, тебе надо просто порыскать. Тут координаты неточные. Мне нужно попасть к какому-то старику Арбенбету. У него находится один из камней так чудес. Так ты попади. Него, парализации. Дай камень, дай камень. Нет. Или я могу попасть себе куда-то туда, куда нельзя. Плюс к тому же, когда я использую силу камня клевера и создаю копию талисмана, клив потом очень долго перезаряжается. А я, я что? Просто дай камень клевера. Ой, камень -клевера. может быть Ложати на время. Я, может быть, мы создадим талисман я как-нибудь. Ну, у них же могут... есть тотемные. Или... почему у меня они может быть? Или у тебя? Или у меня и да. Вот. Я бы смог использовать силу клевера без не нуждаюсь в зарядке камня клевера. Вот представь. Нет, потому, что это я бы смог тотемный, ты, тебе сама судьба дает этот и типа он навсегда и ты можешь использовать, призывать, убирать, создать, ходить без костюма, силу использовать, это же прекрасно. Ну тогда и личность будет палиться, палиться. Ну так, а вдруг у тебя-то ты, ну да, поэтому это, хотя, если ты это будешь скрытно делать, то... Да, допустим, если была бы сила иллюзии, если тебя поймали, то мог бы создать любую иллюзию. Да. Да. Ну ладно, все, давай. Я пока пойду расшифровывать страницы из Иди.